Привет всем! Вы на канале Жесть поселки. Меня зовут Ольга. Сегодня вы находитесь в моем, в моем доме, в моей комнате. И хочу вам показать, что я делала в течение двух дней. Саму съемку, что я делала именно, я не стала снимать. Не было времени в том, что Муль говорит, давай быстрее, нужно стелить полы. Ну, я вам хочу просто показать то, что я сделала. Может, кому-то понравится, напишите. Или кто прокомментирует. Может, кто-то подскажет, что-то где-то доделать. Ну, на этом смотрите. Так, вот это у меня стена. Так, давайте с этой стороны, да? Вот стена. Свет очень плохой. Не могу даже показать. Так, вот на этой стене так. Вот это шкаф. Это у нас будет шкаф. Полочки красится. Вы поняли шкаф. Но пятнышко это или от ручки, или от фломастера. Но он не закрашивается. Но там полочкой будет прикрываться. И как бы не видно будет. Так. И сейчас я ухожу с этого угла. И буду вам показывать на этой стороне. Сначала у меня стены были голубого цвета. Ну и думаю. Вот еще я делала как бы вид ракушки. Как бы ракушки, как она хотела вот так покрасила. На белом цвете ее видно, она на синем нет. Ну, как бы посмотрела, думаю, как в больнице. Давай что-нибудь сделаю. Что-нибудь придумаю. Ну, и придумала. Муж говорит, давай быстрее, давай быстрее, будем полы стелить. Ну, вы, вы видите, да? Полы мы Картон, что-то, фанеру сняли, мы ее на улице покрасили, будем прикручивать. Ну и так, у меня получилась бело-голубая комната. Была она у меня такой слоновая кости цветом. Потолок тоже, видите, как сделала я гипсом. гипсом. Вот так. Ну, получилось вот, вот так. Пишите комментарии. Будем очень рады. Ну, на этом все. Всем пока. Пока-пока.